Всем привет, дорогие друзья! Ну что, пришло вам показать кое что интересное? Ну, конечно, вы ждали. Необычный момент, который вы наблюдаете, этот объект появился в облаках над Севастополем. Да-да. Тогда же очевидцы были шокированы, видя эту необычную картину. Множество объектов бывают там постоянно. Но объяснить того или иную цель их пребывания никто объяснить не может. Вот посмотрите внимательно. Вам ничто не напоминает или кого-то, или постройку, например, правильно. В мае такие же необычные моменты построения, которые поклонялись богам, такой же необычный НЛО был замечен в Германии, в Италии и даже в Аляске. Объяснить их пребывание на этой планете никто не сможет, да и ученый, зная больше информации, будет молчать. Исходный материал у этих необычных НЛО, они питаются, вы не поверите, но энергией. Нет ни не солнцем, а когда приходит плохая погода, а именно молнии, вот тогда они питаются энергией. Но суть в том, что множество людей видят в облаках, и пилоты про это не говорят, про НЛО. Они боятся, как будто, что они нападут на корабли. Были случаи, что НЛО сбивали пассажирские самолеты. Да-да, такое было и не раз. Вот, например, посмотрите этот видеосюжет и дайте свое пояснение. Да. Как вы думаете, где этот видеосюжет был снят? Но ну, подумайте. Ладно, вам скажу. Этот видеосюжет был сделан в Египте. Удивительно, но НЛО <coughs> сопровождал этот самолет неспроста. Я видел где-то видеосюжет, что НЛО похищает пассажирский самолет. Их было очень много. Но вот такие необычные огни, они меняются цветом, как агрессия. Они... Показывает человеку свою настойчивость. Но удивительно то, что есть моменты, что НЛО может нападать. Да-да. Такие кадры очень были странные. 2021 год. Вы не поверите. Август. Необычные кадры, которые были засекречены несколько месяцев, уже проявили свою необычную значимость. Как вы объясните то, что НЛО просто сканирует самолет? Говорят, что НЛО в основном сканирует самолет для того, чтобы узнать, что перевозят люди. Такие случаи очень часто бывают, но суть в том, что и оружие, и даже можно сказать секретное биологическое оружие, они видят через свои необычные прожектора. Видите, какая защитная оболочка у этого НЛО, а по центру белый свет. Его не пробить и никак не уничтожить. Такие уже случаи были по многим причинам. Но, увы... Такие моменты только пугают множество пилотов, что происходит. Они рискуют жизнью, когда видят этот необычный объект. Никто не знает, как с ними вести в небе. Но это еще не все. А как вы думаете, что это за видео? Ну и если у вас есть, конечно, комментарии, то задавайте. Необычные НЛО были замечены на Кавказе. Строй бубликов, можно так их назвать, были замечены на Кавказе, где именно понять никто не сможет. Но суть в том, что в таком месте они часто проявляют свою активность. Есть множество историй, что НЛО меняют свою необычную структуру отношения к людям. Сейчас они проявили агрессию. Раньше все было по-другому. Но удивительно, есть множество видеозаписей, что люди контактировали с инопланетными существами. И что самое интересное, есть множество доказательств того, что они с ними разговаривали. Были проведены очень огромные опыты. Но сейчас мы видим необычные вот такие НЛО. Они летают и не стесняются никого. Что они на своем борту перевозят или кого-то, это надо еще подумать. Но есть множество интересных заявлений, что ученые утверждают, что НЛО собирают портал на Земле, где в основном откроется через несколько лет. Что за портал и почему НЛО именно в горах проявляет такую активность, никто понять не может. В городах они очень редко бывают, но они все-таки бывают по многим причинам. Объяснить ту или иную цель их пребывания я уже говорил. Мне кажется, здесь что-то не то происходит по многим причинам. Подумайте сами, дорогие зрители, и дайте свой ответ к этому видеосюжету. Правда, что происходит по всему миру, влияют именно НЛО. Ну и последний видеосюжет, посмотрите. А этот видеосюжет, последний который вы должны посмотреть, был сделан в Болгарии. Удивительно, но необычный НЛО сопровождал самолет прям до взлета. После этого он его оставил и улетел. Вообще, НЛО очень странно и говорит, что они нападают на пассажирские самолеты. Были такие случаи. Но есть множество того, что пилоты как будто с ними свя связывают свою, можно сказать, жизнь. Они иногда помогают НЛО выйти из такой ситуации, что даже диспетчер не может помочь. По многим причинам даже диспетчеры молчат про то, что они видят иногда на радаре. Но вы не знаете, что над головой летает около миллион необычных объектов не так давно было сделано очень необычное открытие отправили специальный самолет с несколько ночными камерами и что вы хотели они ночью увидели не такую картину которую хотели они увидели что наша планета и земля а именно нло охраняют дронами своими шарообразными и они летают очень много Конечно, можно было связывать, что это не так. На самом деле, посмотрите сами, если НЛО сопровождает самолет, значит что-то происходит. Удивительно, но пилоты всегда молчат и не говорят никогда, что они видят НЛО. Но суть в том, что пилоты в первую очередь скрывают свою правду о том, что происходит на земле. Если вам понравилось, дорогие зрители, поставьте лайк, я все буду больше выкладывать интересные видеосюжеты. Ну а с вами был Тайный НЛО, до новых встреч и всем пока-пока!